Анализируя различные литературные и музейные материалы, сложно с большой точностью сказать, когда и где именно появились первые гири. В данный момент времени можно лишь точно сказать, что гири являются одним из древнейших отягощений для силовой тренировки, созданным несколько тысяч лет назад. Первые упоминания о гирях относятся к Древней Греции где выточенные из камня снаряды по форме отдаленные и напоминающие гири использовались для тренировки силы первых олимпийцев. В более поздний период времени каменные гири, по форме весьма схожие с современными, использовались для тренировки тюркских и славянских народов. Следующий этап развития гиревого спорта связан с развитием торговли и появлением металлических весовых гирь, имеющих стандартный вес, на основе которых были созданы современные спортивные гири. Толкование термина "гири" появилось в русских словарях с начала XVII века, и, по мнению некоторых специалистов, произошло от персидского слова "геран" что означает вес. День гиревого спорта был отмечен датой 10 августа 1885 года. Именно в этот день был создан первый клуб любительской атлетики. До этого дня упражнения с отягощениями носили скорее развлекательный характер и проводились на ярмарках и увеселительных мероприятиях.